Здравствуйте! Привет. КМВ, строительный комплекс, на не ходили. Это только здесь. Как уж? Ну, такое сопровождает, до передает. Да. Добавляем. Нужны тягачи под отклеиванием. Проверяем здесь. Тем более, аж конкретно.